В эфире государственная телерадиокомпании ЛТР информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии Тимур Тимир -Галяев. Здравствуйте. Смотрите в первой части нашей программы. Народная апрельская революция. Глава государства подписал указ о проведении юбилейной 10 годовщины Народной апрельской революции в 2020 году. Судебные дела по ТЭЦ. Процессы по факту коррупции и аварии на столичной теплоцентрале проходят в двух районных судах. Народ Кыргызстана на протяжении всей своей истории отличался своим особым духом – духом свободолюбия. Этот дух навечно впитался в кровь и плоть всех поколений, и он охраняет нас, призывая оставаться в этом мире человеком, что означает быть мужественным, совестливым, честным, быть нетерпевым к несправедливости и лжи. В разных эпохах и при любых обстоятельствах, какие бы сложности, различные преграды и темные силы не оказывались на жизненном пути – Именно этот дух во все времена являлся и является фундаментальной основой воли нашего народа и осознанного выбора им свободы, как символа борьбы за справедливость. Современная история суверенного Кыргызстана вновь подтверждает, что путь к свободной жизни во многом зависит от постоянной борьбы за справедливость. И эта социальная борьба требует проявления гражданского мужества, а порой и подвига, который и отражает ту истину, что у нас в Кыргызстане существует лишь один преемник власти – это народ. И только он является единственным источником власти и носителем суверенитета. Завтра Кыргызстан отмечает девятую годовщину народной апрельской революции, которая стала долгожданным поворотным событием в современной истории независимой республики, очистившего путь к справедливой жизни и возрождению духа свободолюбивия, когда народ, проявив свою политическую волю, отправил в небытие антинародные семейно-клановые режимы. Эта святая дата и сегодня наполняет наши сердца одновременно скорбью и утраты и радостью победы над насилием и злом. Накануне президент Цорумбай Джимбеков встретился с представителями общественных организаций, участвовавших в Апрельской революции 2010 года, с пострадавшими и родственниками погибших. Глава государства отметил, что Народная Апрельская революция 2010 года – историческое событие, которое показало стремление народа к свободе и несгимаемую волю в борьбе с семейно-клановым правлением, готовность пожертвовать жизнью ради будущего страны. Вчера глава государства подписал указ о проведении юбилейной 10-й годовщины Народной апрельской революции в 2020 году. Данное решение призвано отдать дань глубокого уважения подвигу погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года в целях увековечения памяти сильных духом сыновей нашего народа, которые высоко чтили свободу и справедливость и жертвуя своей жизнью за установление истинного демократического строя в Кыргызстане, свергли семейно-клановый режим. Напомним, что 7 апреля 2010 года во время митинга на центральной площади Бишкека погибли 86 человек. Большинство из них похоронены в мемориальном комплексе Атабиид. Тему продолжит моя коллега Мадина Низамова. Доска памяти у ворот Белого дома, где белым по черному выгравированы 86 семен. Эти люди погибли здесь, на центральной площади от огнестрельных ранений 7 апреля 2010 года. Еще сотни получили различные травмы в борьбе за права, законы интересы и достойную жизнь всех кыргызстанцев. Поминальные мероприятия по погибшим в Народной апрельской революции уже начались во всех городах и селах Кыргызстана. Многие люди говорят, зачем надо было эту революцию. Может, это зря. По моему мнению, это не зря было сделано. Потому что при Бакие, как было, там они же все присвоили. Все присвоили. Как они там, что хотели, то и делали. Кто голову поднимал, там всех они убивали. Никому не секрет это. Например, Садарколов, Шабатоев, Павлюк. Вот если бы революция не было, вот до сих пор еще сколько они людей бы убили? Вот представьте. Ученики средней школы имени Джолчубек Улу Урмата в городе Тала смотрят документальный фильм о событиях 7 апреля. Вместе со школьниками в зале находятся пожилые супруги Джолчубек и Канышай. Их сын Урмат ушел из жизни в 32 года. С самого детства у него была отличительная черта – не бояться выступать за справедливость. Урмат погиб 7 апреля у стен Белого дома. Я очень благодарен за то, что именем моего сына назвали эту школу. Мой сын, как и многие другие кыргызстанцы, выступил за свободу 7 апреля 2010 года. Спасибо всем, кто помнит и чтит память героев апрельской революции. Талас – город, где 6 апреля начались первые митинги апрельских событий. Сегодня его называют колыбелью революции. Спустя 9 лет матери, потерявшие в революции своих сыновей, живут активной гражданской позицией. Они открыли общественную организацию ларгата Азим» и уже построили в городском парке «Аллею героев», которую затем перевели на баланс муниципалитета. За этот вклад матери были награждены почетными грамотами от мэрии. Промежу я вы должны помнить и чтить имена тех, кто погиб в Апрельской революции. Участников очень много. И я, например, одна из них. 6 апреля весь Талас вышел на митинг. Мы все выступали за свой народ. Народная Апрельская революция 2010 года унесла жизнь супруга Гульмира Абдулдаевой. Алмазбеку Абдразакову в этот год исполнилось 39 лет. Семья воспитывала троих детей. Как рассказывает вдова, муж сильно переживал за сложившуюся в стране ситуацию за ухудшение уровня жизни и отсутствие перспектив на развитие. И когда народ выступил против антинародной власти, Алмазбек Абдразаков, не задумываясь, вышел на площадь. Я разговаривал с друзьями, чтобы все выходили, чтобы все шли, что за изменение своей жизни нужно бороться, надо выходить из зоны комфорта, что если не мы, то кто с такими призывами, он призывал своих друзей, чтобы они все шли к Белому дому. И э, в этот момент я кормила своего ребенка, младшую дочку. Ей было тогда восемь месяцев. И пока я ее кормила, я услышала стук двери, как дверь закрылась. Выбежала он уже на первом этаже. Я успела только крикнуть «Ты куда?». Он говорит «Я пошел». Чтобы сохранить вечную память о трагических событиях апреля 2010 года, Гульмира Абдулдаева вместе с единомышленниками образовали общественное объединение Мекен Терри. Всего на сегодняшний день существует около 15 таких объединений, членами которых стали участники апрельской революции, родственники погибших или пострадавших кыргызстанцев. На этой неделе руководителей данных организаций принял президент Сорон Байдженбеков. Апрель. Эль-Джеревлеть сегодня, бездневно в тарахнда, на Мамлекеттинге лежит в чин узунин ценный орган, курб греек после по словам президента, десятилетний юбилей Апрельской революции отметят на национальном уровне. 5 апреля глава государства подписал соответствующий указ. Подготовительной работой будет заниматься специальная организационная комиссия, которую возглавит первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кининбаев. В состав комитета вошли министры, мэры, представители местного самоуправления и общественных организаций. отдавая дань глубокого уважения подвигу погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года. В целях увековечения их памяти, а также проведения в 2020 году юбилейной 10 годовщины Народной апрельской революции, имевшей важное историческое значение в борьбе кыргызского народа за справедливость, постановляется... Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 10-й годовщиной Народной Апрельской революции в составе согласно приложению. Организационному комитету в месячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения вышеуказанных мероприятий. Рекомендовать правительству решить финансовые и иные вопросы по реализации указанного плана подготовки и проведения мероприятий. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя аппарата президента Кыргызской республики. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования. 7 апреля 2010 года сильные духом сыновья нашего народа, высоко чтившие свободу и справедливость, жертвуя своей жизнью за установление истинного демократического строя в Кыргызстане, свергли семейно-клановый режим, говорится в указе. Напомним, что в 2016 году день Апрельской народной революции стал официальным праздником Кыргызстана. И как отметили участники встречи, народ всегда будет помнить подвиг простых людей и погибших героев, открывших 7 апреля путь к возрождению страны. В рамках проведения десятилетия Народной апрельской революции вышла концепция вашего указа. Мы считаем, что проведение масштабных мероприятий это весьма значимо для истории нашей страны. Мы поддерживаем концепцию указа и окажем всяческую помощь в его реализации. Мы обсудили очень большой спектр вопросов. Президент пошел навстречу. встречу. Встреча прошла очень продуктивно, было намечено очень много планов на, на ближайшее время. И одним из ключевых, конечно, вопросов это было проведение десятилетия апрельской революции. Почему десятилетие нужно отмечать в таком масштабе? Мы очень благодарны президенту, потому что, вроде, знаете, прошло 10 лет, а нам, близким людям, которые потеряли своих родных, время не имеет никакой роли, потому что это как будто бы было вчера. Члены общественных объединений обсудили с главой государства и текущую социально-экономическую обстановку в стране. Отметили, что поддерживают политику президента в вопросах развития регионов и цифровизации страны в борьбе с коррупцией и проведению судебной реформы. Победа Апрельской народной революции открыла дорогу к очищению общества от коррупционеров. И мы должны продолжить бескомпромиссную борьбу против коррупции и воровства. Один президент пришел и расстрелял, другой президент пришел и распродал. Даже наши внуки будут должны. Необходимо привлечь к ответственности всех, кто привел к такому состоянию. Привлеките к ответственности, мы вас просим об этом. Они пришли к власти через кровь наших детей, нашего народа. Тех людей, кто привел страну к такой ситуации, необходимо наказать. Поддерживает борьбу с коррупцией и Мирзабек Акматов из города Ош. Он также в апреле 2010 года был в первых рядах среди тех, кто протестовал против коррупционно-кланового правления. Уроки истории, уверен, герой апрельской революции не должны пройти даром. О них надо помнить всегда. Это важный урок для нас, и у нас не должно быть третьей революции. Каждый беспорядки тянут страну назад. Сейчас Кыргызстан начал вставать на ноги и развиваться. Я очень надеюсь, что мы будем жить в процветающей стране. Достижение революции своих целей – это один из важнейших вопросов, которым сегодня задаются участники апрельской революции. Многие апрелевцы возмущены тем, что отдельные политики пытаются уйти от ответственности за совершенные преступления и при этом продолжают прикрываться именами героев народной революции, что совершенно недопустимо. События 7 апреля должны стать уроком в истории нашего государства, и мы должны помнить их причины и следствия. Не нужно именами погибших, прикрываться. Не нужно политизировать данное мероприятие, ни в коем случае. Потому что те матери, которые потеряли своих сыновей, они в политике ничего не понимают. Им нужна память о своем ребенке, им нужен стабильный мир, и здесь нет никакой политики. И здесь ее не должно быть. Это жизнь, это смерть, это продолжение жизни после смерти. Это вот образ, который они оставили в лицах, в душе своих родных. И мы должны это как-то пронести. И через э, хорошие начинания, через созидание помочь стране встать на ноги. И как отметили члены общественных организаций на встрече с президентом, апрелевцы своим примером показали, как надо бороться за свои права и за свою родину, когда власть становится антинародной. Но подобные события больше не должны повторяться в Кыргызстане. Стране нужны мир, стабильность и согласие. Таким посылом завершилась встреча главы государства с членами общественных объединений Народной апрельской революции. Мадина Низамова, Алена Смирнова, Доктор Турбеку, Луэль Тер. Итоги недели. Конечной целью борьбы с коррупцией является установление социальной справедливости. Ведь когда каждый член общества начнет жить в соответствии с законами и будет отвечать перед всеми за свои деяния, только тогда мы будем постепенно избавляться от этой социальной болезни, которая связывает нас и тормозит развитие вперед. Только тогда наступит время социальной справедливости. В Свердловском районном суде на этой неделе начался судебный процесс по модернизации ТЭЦ Бишкека. Однако из-за отсутствия адвокатов Бремкулова и Калиева судебный процесс был отложен на 10 апреля. В зале суда присутствовали Сапары Саков, Джантерос Атабалдеев, Ольга Лаврова, Османбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Саладин Авазов, Дюлдош Назаров и Тимирлан Бремкулов. Напомним, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 миллиардов 439 миллионов сомов. В то же время в производстве Первомайского районного суда города Бишкек продолжилось рассмотрение уголовного дела, связанного с аварией на столичной ТЭЦ. По данному делу проходят семь посудимых, обвиняемых в использовании своих распорядительных или иных управленческих полномочий, вопреки интересам организации, где более 30% акций принадлежит государству, и в целях извлечения выгод для себя, а также других лиц с причинением особо крупного ущерба. Все подробности в материале Айтолкун Слупуевой. Авария на ТЭЦ Бишкека, которая произошла в начале прошлого года, оставила многие квартиры бишкекчан почти без тепла. Вследствие сокрытия факта неготовности ТЭЦ столицы к осенне-зимнему периоду из-за отсутствия остекления и утепления ограждающей конструкции и кровли котельного цеха произошла производственная авария. Замерзли и вышли из строя ряд важных узлов и оборудований. Что привело к аварии на теплоэлектроцентрали и оставило почти весь город без тепла. Тем самым причинен существенный вред правам и законным интересам граждан Организации и государства, повлекшие тяжкие последствия. В результате преступных действий бывших начальников энергосектора и чиновников интересам ОАО электрической станции и ОАО Бишкек теплосеть, осуществляющие теплослабжение, причинен ущерб на общую сумму 89 миллионов 699 тысяч 230 сомов. Почти 90 миллионов сомов, это больше миллиона долларов из раскрешения. Если правоохранительный орган докажут, что было это хищение, но тогда надо наказать по всей строгости закона. Закон должен одинаково всем. Вор должен сидеть в тюрьме, кто бы он ни был, он был, был министр или депутат, или еще большой чиновник, вор должен сидеть в тюрьме. На сегодняшний день в Первомайском районном суде Бишкека завершен судебный процесс по аварии на ТЭЦ. Суд перешел к исследованию материалов, допрошены все свидетели и шесть обвиняемых из семи. По факту аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело по статье 221 злоупотребления полномочиями служащими коммерческих или иных организаций. В отношении бывшего руководителя нацэнергохолдинга Айбека Калиева, его заместителя Нурлана Садыкова, экс-председателя ОАО «Электрические станции Узака Кадырбаева, его заместителя Бердебека Буркоева, бывшего директора ТЭЦ Умиркул Нурланы и бывшего главного инженера ТЭЦ Нургаза Курмамбекова и главы управления модернизации ТЭЦ Темирлана Бринкулова. Сегодня в судебном заседании обвиняемый Буркоев отказался от дачи показаний, после чего суд перешел к исследованию материалов дела. В связи с окончанием рабочего времени слушание дела отложено на 9 апреля в 10 часам. При изучении причин аварии были выявлены коррупционные схемы при реконструкции. Модернизация на ТЭЦ стала одной из крупнейших махинаций по отмыванию денег за всю историю работы тепловой централи. Кроме того, стало известно, что модернизация велась по стандартам Китая и не соответствовала внутренним строительным нормам и стандартам. 3 апреля в Свердловском районном суде Бишкека началось первое открытое заседание по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Напомним, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека и по злоупотреблению должностным положением обвиняются восемь 8 человек. Два – экс-премьер-министра Сапары Саков и Джанторус Атабалдиев, бывший министр энергетики Усмонбек Артыкбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, экс-заместитель главы Нацэнергохолдинга Джолдушбек Назаров, бывший генеральный директор электрических станций Салайдин Авазов, бывший директор группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлан Беремкулов и экс-министр финансов Ольга Лаврова. «Судебное заседание по делу было назначено на сегодня, 3 апреля, но в связи с неявкой защитников обвиняемых Калиева, Джумашева, Саданбекова, обвиняемого Биримкулова, Асакеева, слушание по делу отложено на 9 часов 10 апреля». Отметим, что информация, распространенная в СМИ о том, что данное судебное заседание прошло за закрытыми дверями, не соответствует действительности. Учитывая большой объем и количество участников процесса, для полноценного судебного разбирательства на период рассмотрения данного дела предоставлен самый большой судебный зал». Следствие выявило, что при модернизации ТЭЦ государству был нанесен ущерб в размере 111 миллионов 252 797 долларов. Центральной фигурой этих уголовных дел стал бывший премьер-министр Саппар Исаков. По версии следствия, занимая должность заведующего отдела внешней политики аппарата президента, сапары Исаков лоббировал интересы китайской компании ТБА, которая и стала генеральным подрядчиком модернизации ТЭЦ. По модернизации ТЭЦ уже... Все расследования закончены, и мы уже знаем, что несколько раз уже было слушание в суде, и идет судебное разбирательство. Я... Там привлекаются два экс-премьер-министра, министр и несколько других чиновников высокого ранга, руководители ТЭЦ и другие. Ну, «Думаю, что сегодня нет вот таких моментов, как телефонное право, как было в период предыдущих президентов. И расследование тоже было независимым». Напомним, что модернизация ТЭЦ Бишкека проводилась на кредитные деньги, которые были выделены Китаем. Общая сумма кредита составила 386 миллионов долларов, взятых по 2% годовых. Возвращать этот кредит Кыргызстан должен в течение 20 лет. Экономисты посчитали, что ежегодно на выплату кредита будет уходить по 23,5 миллионов долларов. При этом проект модернизации ТЭЦ был принят без технического экономического обоснования, а компания TBA была выбрана без тендера. Уже тогда, в 2014 году, независимые эксперты заявляют, что ее услуги республики фактически навязали. Это, а, показывает а, глав, глава государства, что он будет бороться. Но подходить к этому нужно системно. К власти не нужны чиновники, а, которые приходят а, лишь бы накопить для себя, для личной выгоды да? а именно коррупцию, употребления своим служебным положением, а чтобы люди приходили а, во власть. Для, для благосостояния нашей страны. Отметим, по аварии на ТЭЦ возбуждено четыре уголовных дела. По одному из них уже вынесено решение. По словам политологов, уголовные дела по ТЭЦ должны стать наглядным примером того, что любой чиновник за противозаконные действия рано или поздно должен понести наказание. Мы должны в дальнейшем, в дальнейшем мы должны беспощадно бороться с коррупцией, Прежде чем быть чиновником или министром или другим госчиновником, надо подумать, я смогу вот этот тащить, смогу справиться с этой работой. Поэтому мы еще раз говорю, если вину докажут, Бор должен сидеть в тюрьме. То, что уголовное дело по модернизации ТЭС дошло до суда, доказывает неотвратимость наказания за действия вопреки интересам государства, говорят политологи. На сегодняшний день необходимо создать все условия, чтобы нечистым на руку высокопоставленным лицам не давались никакие пути на совершение тех или иных противоправных действий. Айтол Кунсул Пуеварский Эльды ЛТР. Итоги недели. Смотрите далее в программе Итоги недели. Ситуация на КПП -Телек, автодорожные Пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе начали работу в штатном режиме. Энергетика, ведущая отрасль экономики. Премьер-министр подверг жесткой критике руководителей энергетического сектора за недостатки в работе. Антитеррор, бдительность и ответственность. Для Кыргызстана угрозы, исходящие от международных террористических организаций, по-прежнему остаются крайне актуальными и высокими. Ош – культурная столица тюркского мира. В южной столице полным ходом идет подготовка к мероприятиям Тюрксой. Рубрика Героя среди нас». Как известно, в пункте пропуска «Актелекавтодорожная» на кыргызско-казахстанской границе скопилась очередь из более 200 большегрузных автомобилей, перевозящих в основном товары народного потребления. Премьер-министр Мухаммед Калай Абалгазеев на вчерашнем заседании правительства выразил уверенность, что ситуация на Кыргызско-Казахстанской границе разрешится в ближайшие дни. Глава Кабмина, комментируя ситуацию на контрольно-пропускных пунктах на Кыргызско-Казахстанском участке государственной границы, подчеркнул. Мы требуем, чтобы соглашения, подписанные в рамках Евразийского экономического союза, исполнялись. Я от Рижда провел переговоры с премьер-министром Казахстана Оскаром Мамином. Наша делегация провела переговоры в Казахстане, и мы достигли договоренностей, результаты которых мы должны увидеть в ближайшие дни. Мы будем добиваться исполнения соглашений. И тем, кто говорит о бездействии со стороны правительства, я хотел бы пояснить, что есть вопросы экономического характера, решение которых требуют конструктивных переговоров и тщательного обдуманного подхода. И как стало известно из сообщения отдела информационного обеспечения аппарата правительства, на данный момент пункты пропуска на Кыргызско-Казахстанской границе начали работу в штатном режиме. Казахстанская сторона вновь стала пропускать большегрузные автомобили с товарами народного потребления в прежнем режиме. Ожидается, что в ближайшие дни вопрос скопления большегрузных автомашин будет исчерпан полностью. Напомним, с 19 марта на Кыргызско-Казахстанском участке государственной границы был усилен контроль в отношении транспортных средств, загруженных товарами народного потребления, в связи с чем время пересечения границы значительно увеличилось. Тему продолжит Азиада Мактавек Козе. На границе Кыргызстана и Казахстана действуют четыре международных и столько же двусторонних пунктов пропуска. Крупнейшим пунктом пропуска является Акджол, недалеко от Бишкека, через который ежедневно проходят около 12 тысяч человек и 500-600 единиц транспорта. На этой неделе количество пересекающих границу автомобилей сократилось в разы. Казахская сторона усилила проверки и в час пропускала всего 4-5 грузовых машин. Из-за чего образовалась большая очередь. Скопились около 300 грузовых авто. Сколько раз возим, сколько лет возим, вроде нормально все было. А этот раз что-то встряли тоже. Почему не пропускают, тоже не уточнял, даже не знаю причины. Вроде говорят, за документами что-то не в порядке, что ли. Ну, стою уже третий день, очередь подходит, не знаю еще, что будет. Посмотрим, заедем, я говорю, все еще там видно будет. Сами еще как бы не знаем, что предстоит впереди. Среди водителей грузовиков были и те, кто добровольно вернулся в Кыргызстан для того, чтобы привести в порядок все необходимые документы. Отметим, что такая ситуация на кыргызско-казахской границе наблюдается с 19 марта. Ну, со вчерашнего сегодня, как вы знаете, больше 100 машин каждый сейчас проезжает. Не проезжают только те транспортные средства, у которых не соответствуют сопроводительные накладные с товаром, которые они перевозят. То есть там есть какие-то неисправности, в связи с этим они снова вы, вы, выезжают в Кыргызстан и стоят, как вы видите, на второй полосе в очереди. Со стороны нас, то есть пограничника Кыргызстана, никаких препятствий по пропуску транспортных средств нету. То есть машина подъезжает, мы ее досматриваем, пропускаем. Товары кыргызского производства без проблем проходят границу. На КПП Казахстана подверглись только товары импортного производства из Китая и Турции. Как было отмечено в Министерстве сельского хозяйства, фуры с сельхозпродукцией соответствующими фитосанитарными сертификатами и документами пропускаются без задержек. Кроме того, на данном пропускном пограничном пункте в усиленном режиме дежурят сотрудники Департамента карантина растений. Значит, эти группы работают днем и ночью, они укомплектованы. И э, их задача, чтобы не выпустить э, товаров, которые идут без маркировки, без фитнес центральной сети. Вообще, вот, э, о, о очередях, которые сегодня накопилось на, на пункте Пробской э, автодорожной, никакой груза вот, э, с назначением почти нету, Они идут без очереди. Значит, такого скопления, которое сегодня все говорят, что они значения не подтверждается, и наши мобильные группы сегодня работают днем и ночью. На данный момент ситуация на участке Кыргызско-Казахстанской государственной границы налаживается. Пункты пропуска начали работу в штатном режиме. После того, как было зафиксировано скопление большегрузных автомашин на Кыргызско-Казахстанском участке государственной границы, премьер-министр Мухаммед Калай Аблгазиев провел переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и обсудил пути решения сложившейся ситуации. Компетентные государственные органы двух стран также регулярно контактировали между собой и были нацелены на скорейшее решение вопроса. В соответствии с достигнутой договоренностью, по поручению в город Нур-Султан была направлена делегация во главе с председателем государственной таможенной службы Алмазом Манулбековым. В ходе переговоров были приняты решения, благодаря которым эта проблема уже в скором времени будет исчерпана полностью. Казахстанская сторона с 5 апреля начала пропускать большие грузные автомобили с товарами народного потребления в прежнем режиме. Ожидается, что в ближайшие дни вопрос с коплением большегрузных автомашин будет исчерпан полностью. Но эксперты призывают предпринимателей не расслабляться и научиться работать по всем стандартам. Но тут есть и наша вина, кыргызская. Мы никак не научимся правилам международной торговли, в том числе и торговли в рамках ЕАС. Мы должны, чтобы документация, сертификация, она соответствовала грузу, который находится ну, в данном случае в машинах. Да? И они должны быть абсолютно прозрачны. Отечественные бизнесмены должны соблюдать правила в рамках Евразийского союза, при этом должны учитывать опыт зарубежных стран. К примеру, Беларусь не входит во всемирную торговую организацию, но при этом страна внедрила в свою страну все ее системы. 9 миллионов товаров в Белоруссии было идентифицировано. Сейчас без товарно-сопроводительных документов, которые требуют правила ЕАС единая таможенная зона, мы не сможем торговать на этой территории. Сможем, но это всегда будет сопровождаться рисками, вот такими, что товары не будут пропускаться. Если даже товары дойдут до пункта назначения, они будут сейчас конфисковываться. Мы должны к этому привыкнуть. И все наши бизнесмены должны знать, двухлетний льготный период уже закончился. Все. Теперь нам нужно учиться торговать легально, правильно и так, как требует правила ЕАЭС. Отметим, что ситуация на границе была обсуждена и на закрытом заседании Джоорку Кенеша, в ходе которого были обсуждены планы в рамках ЕАЭС и поддержка местных предпринимателей. Айзада Мактаберхзыченга, Бекулу, ЛТР. Итоги недели. Накануне премьер-министр Мухаммед Калабалгазиев подверг жесткой критике руководителей энергетического сектора за недостатки в работе. Соответствующая критика была озвучена в ходе очередного заседания правительства, на котором рассматривались итоги прохождения осенне-зимнего отопительного сезона 2018-2019 года и подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020. С информацией по данному вопросу выступили председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмамбетов и председатель правления национальной энергетической холдинговой компании Азамат Абдекадыров. После их докладов глава правительства заявил, что каждый год озвучивается одна и та же информация, не содержащая в себе предложения по проведению эффективных реформ и решению актуальных проблем. Он также отметил, что энергетика ведущая отрасль нашей экономики, но при этом не может вести результативную работу. Также на заседании правительства были обсуждены меры по обеспечению населения чистой питьевой водой. По данным Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при госстрое, несмотря на определенные улучшения в обеспечении питьевой водой, на сегодняшний день 1 третья часть населения сельской местности все еще не обеспечена питьевой водой соответствующего качества и в требуемом объеме. Особенно проблемным вопросом также является состояние объектов централизованного водоотведения. В свою очередь, премьер-министр особо отметил, что обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития страны. Глава правительства также отметил особую важность выработки четких требований и механизмов проведению модернизации объектов водоснабжения, а также рационального использования привлеченных средств. Все подробности очередного заседания правительства в материале Гульзады Чубаковой. На 1 января текущего года в Токтогульском водохранилище объем воды составил 16,6 миллиарда кубометров. И по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 930 миллионов кубометров. Несмотря на это, бесперебойная электроэнергия обеспечена была не только страна. В прошлом году был произведен экспорт электроэнергии в Узбекистан и Казахстан. Выработка тепловой энергии по республике составила 2,940 тысяч гекокалорий, что на 5 тысяч и 4,000 гигакалорий или на 0,12% меньше аналогичного периода 2017 года. По линии УСО газпром Кыргызстан в республику в 2018 году поступило 311 миллионов кубометров газа, что на 29 миллионов кубометров или на 10% больше аналогичного периода 2017 года. В прошлом году во время осенне-зимнего периода не работали только два турбоагрегата ГЭС. Один из них в Учкургонской гидроэлектростанции, другой в Камбаратинской. Причиной выхода из эксплуатации стало увеличение выше установленного срока. В разы их эксплуатации. Этот гидроагрегат был введен в эксплуатацию в 1962 году. В этом году мы предпринимаем меры по реконструкции Учкурганской ГЭС. Если в этом году мы проведем тендер, то в следующем начнутся работы по проектированию, и эта ГЭС будет реконструирована. Также проблема была на Камбаратинской ГЭС. Там также проведена соответствующая работа. Руководители энергетического сектора, пришедшие на заседание, озвучивали доклады около 40 минут, но они не содержали никакой конкретики. Озвучены те же самые проблемы и та же информация, что и каждый год. Такой жесткой критике премьер-министр Мухаммед Каллия Булгазий подверг руководителей профильных ведомств и отметил, что отрасль энергетики является краеугольным камнем в отечественной экономике. При этом работы в сфере идут недостаточным образом. Никаких действенных шагов по исправлению ситуации в лучшую сторону нет. Начните работать и организуйте изготовление электросчетчиков. Надо поддерживать отечественное производство, а не импортировать продукцию. Те же провода и линии электропередач, трансформаторы и счетчики. На этом же можно зарабатывать. У вас 1,4 миллиона абонентов. Неужели нельзя произвести такое же количество счетчиков, не привозя их из других стран? Разве сложно организовать производство указанной продукции здесь, в нашей стране? Глава правительства отметил, что в энергосекторе работают профессионалы своего дела, но при этом посетовал, что конкретных предложений по искоренению коррупции в отрасли и улучшению деятельности в этой сфере не поступает. Я понимаю, вы выполняете большую социальную обязанность, и тарифы у нас самые дешевые. Тем не менее, у вас огромные потери, нет механизма установления счетчиков. Сначала обеспечите открытость, потом можно говорить о тарифах. Вы вдвоем должны бороться против коррупции. Выступая здесь, нужно говорить о том, что ожидает отрасль в перспективе. Например, сейчас идут работы по реконструкции ряда крупных энергетических объектов. Вы должны говорить о том, насколько будет увеличен объем электроэнергии и сколько отрасль сможет заработать, в том числе и для своего развития. В ходе заседания правительства был рассмотрен вопрос и чистой питьевой воды. В настоящее время в стране живительной влага обеспечена чуть более 91% населения. Из них 87% составляют сельские местности. Если пять лет назад для реализации программ по обеспечению водой было выделено 50 миллионов сомов, то в этом году сумма достигла 250 миллионов сомов. Но проблема чистой воды на сегодняшний день еще не решена в 533 селах. На территории страны насчитывается 1819 сел, из которых 267% система питьевого водоснабжения построена до 1960 года, а в 386 селах она и вовсе отсутствует. В сельской местности 35,5% населения не обеспечено питьевой водой на должном уровне. Особенно проблемным вопросом является состояние объектов централизованного водоотведения. В малых городах и районных центрах, имеющих статус сел, доступ к системам водоотведения ежегодно сокращается на 1,5-2% из-за ухудшения существующей инфраструктуры. Проблема чистой питьевой воды в особенности является острой в Баткенской, Джалалабадской и Ошской областях. При этом такая ситуация существует и в Чуйской области, отметил премьер-министр. В ходе заседания глава правительства подчеркнул, что с 2001 по 2011 годы в 533 селах на реконструкцию объектов водоснабжения было направлено 70 миллионов долларов США. И обеспечение сельских местностей чистой водой в первую очередь говорит о заботе здоровья всего населения. Система, Сейчас мы проводим вторичный ремонт объектов водоснабжения в 57 селах. Это говорит о наличии коррупционных механизмов. Есть факты прокладки старых труб, и никто не несет ответственность за это. Использование некачественных материалов вынуждает нас опять проводить ремонтные работы. Обеспечить необходимыми условиями население – одна из главных задач правительства. Сегодня активные работы проводятся и по газификации. В этом плане успешное сотрудничество идет с акционерным обществом «Газпром», отметил глава правительства. Он подчеркнул, что компания инвестировала в развитие газотранспортной инфраструктуры страны свыше 16 миллиардов рублей, газифицировав 30% республики. Ставится задача довести этот уровень до 50%. Об этом уже глава Кабмина поговорил с Алексеем Миллером. Газда ищу ой, че в рамках визита российского президента было подписано соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Будет разработана дорожная карта сотрудничества для того, чтобы в эту сферу пришел стратегический инвестор. Мы будем принимать решение, исходя из того, какой это будет вклад в нашу экономику, какие социальные программы будут реализованы, сколько рабочих мест будет создано, сколько налогов будет поступать. Если это отвечает нашим интересам, то решение будет принято. Те, кто выступает против, не понимают ничего в экономике или просто же не желают развития нашей нефтегазовой отрасли. Было отмечено, что о необходимости привлечения такого стратегического инвестора, как «Газпром». Уже давно говорят и сами работники компании Кыргызнефтегаз, а также отечественные нефтяники и энергетики, глубоко понимающие суть накопившихся проблем. При этом правительство примет решение и внесет предложение на рассмотрение в Джокурху-Кенеш, если проект действительно будет отвечать интересам отечественной экономики и потребителей. Ульзада итоги недели. На сегодняшний день угрозы, исходящие от различных банформирований международных террористических организаций, по-прежнему остаются быть крайне актуальными и высокими. И для Кыргызстана в частности, ведь главари террористических организаций в Сирии и Афганистане продолжают акцентировать свое внимание на переброску опытных в диверсионном плане боевиков, в том числе смертников с террористическим заданием в страны Центральноазиатского региона. Среди тех, кто по различным причинам оказался в лагерях международных террористических организаций в Сирии и Ираке, как известно, есть и рекруты-боевики из числа граждан Кыргызстана. Поэтому нашему обществу во имя мира и согласия надо сохранять бдительность и ответственность, осознанно оценивая те угрозы, которые реально исходят от международных террористических организаций и их пособников. Тему продолжит Бекмамат Асамбекулу. По последним оперативным данным, количество рекрутов из числа граждан нашей страны, выехавших в лагеря международных террористических организаций в Сирии и Ираке, составляет более 800 человек. При этом порядка 40% из них – это женщины и дети. С начала сирийского конфликта более 200 кыргызстанцев, рекрутированных террористическими организациями, числятся ликвидированными в зоне вооруженных конфликтов. С начала сирийского конфликта за 2012-2018 годы Свыше 230 граждан числятся ликвидированными в зоне вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке. При этом в результате организованных контртеррористических мероприятий органами ГКМБ Кыргызской Республики на территории Кыргызстана было арестовано и привлечено к ответственности более 180 граждан Кыргызстана и иностранных лиц принимавших непосредственное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке. Возбуждено и расследовано было свыше 200 материалов уголовных дел, в том числе в отношении активных пособников и функционеров международного терроризма в Кыргызстане и за рубежом. Из стран, на территории которых проходят боевые действия, идет большой поток мигрантов. При этом среди них есть лица, предумышленно сообщающие о себе ложные сведения для избежания наказания и возможности въезда в Кыргызстан. Главари МТО под видом беженцев направляют в страны Центрально-Азиатского региона боевиков, которые должны обеспечить условия для совершения преступлений террористической направленности. Для недопущения пребывания боевиков в нашей стране спецслужбами ведется постоянная работа по выявлению эмиса террористических организаций. При этом, попав в руки силовиков, бывшие террористы зачастую отрекаются от своих прежних идей и осознают и сожалеют о своих проступках. В седьмом классе я с семьей переехал в Бишкек. Учился в физкультурном институте, позднее в сельхозакадемии на инженера. Религией я начал интересоваться с 2001 года. Тогда же познакомился с будущими друзьями, которые оказались причастными к террористическим организациям. Позднее вместе с ними задержали и меня. Сейчас, наверное, я могу сказать, что никогда не придерживался с ними общих идей. Дружба с ними не привела ни к чему хорошему. Сейчас я здесь, а мог бы все это время жить полной жизнью и быть частью общества. Хочу пожелать всем мира. Война не привела не в одной религии мира. Я бы хотел встретить старость с семьей, где-нибудь в деревне, в мире и спокойствии». «Я работал в России. Там малознакомый мне человек обманом. Предложив мне работу, вывез меня в Турцию. Там у меня отобрали документы, и я оказался в рядах ИГЕЛ. Там я увидел страшные вещи. Убийства происходили каждый день. Позднее я разочаровался в тех идеях, которые мне внушались. Я решил, что так продолжаться не может и бежал. Задержали меня спецслужбы Турции, затем меня перевезли сюда. Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о том, что был членом ИГИЛ. Это моя самая большая и непростительная ошибка». Ошибка. надеюсь я смогу когда-нибудь выйти на свободу я хотел бы стать вольным человеком и начать жизнь с умом по закону после того что я увидел во мне многое поменялось я много чего понял моя мечта поступить на учебу хочу в юридический институт и начать новую жизнь при этом эксперты отмечают, что главари МТО ведут большую работу по вербовке новых рекрутов. И для недопущения распространения террористических идей среди населения необходим комплекс мер. Как по повышению грамотности общества, так и постоянные профилактические работы, направленные на показ истинного лица терроризма, который на самом деле не имеет ничего общего с теми высокими идеями, за которыми прикрываются террористы. Молодое поколение с еще не устоявшимися жизненными взглядами – самый уязвимый слой населения в этом вопросе. Наиболее подверженной вербовке как раз-то и есть молодежь. По статистикам антитеррористического центра страны СНГ, по анализу ситуации в Сирии, которая происходила в активной фазе, мы видим, что террористические группы, боевики, очень сильно помолодели. Средний возраст боевиков составляет от 17 до 25 лет. Основная масса террористов, она неоднородна. Только до 8% возможно идеологически, идейные, радикализованные люди. Основная же масса попадает в террористские группы по разным причинам. То есть террорист, терроризм, рознь. Один из экономических, других из социальных проблем. Третий из-за протестного сознания, как это присуще молодежи 17 лет. Что же касается тех, кто все же подвергся влиянию террористов, сотрудничал с ними и способствовал распространению идей экстремистского толка, но все же нашел в себе силы и сумел увидеть правду и чистосердечно раскаяться. По мнению экспертов, таких людей вполне можно вернуть к полноценной жизни. И государство, и общество играют в этом вопросе ключевую роль. В любом случае, это наши граждане, это дети нашей страны, попавшие в зону, Сирийского конфликта, опять же говорю, по тем или иным причинам. В каждом отдельном случае э, государственные структуры, органы национальной безопасности разберутся. То, что люди вернутся к достойной жизни, конечно, да, на то есть общество, на то есть государство. Таким образом, примеров того, как вчерашние боевики и приверженцы радикальных идей раскаиваются в своих поступках достаточно. И хочется верить, что видя как лицемерная, безжалостная и лживая агитационная машина экстремизма перемалывает и губит жизни тысяч людей. Общество сможет сплотиться и дать достойный отпор общему врагу всего цивилизованного человечества. Бекмаматасамбекуло, чем восстакторбек улу ЛТР итоги недели. В этом году город Ош объявлен культурной столицей тюркского мира. Такое решение было принято на 36-м заседании Постоянного Совета Министров Культуры и Стран Международной Организации Тюркской Культуры 18 декабря в турецком городе Кастамону. Сегодня вообще полным ходом идет подготовка к мероприятиям Тюрксой. Культурные мероприятия в южной столице республики будут идти на протяжении года. Поэтому в городе ожидает большое число гостей, как со всей республики, так и из-за рубежа. Необходимо отметить, что в рамках данного мероприятия в страну, с одной стороны, прибудут представители ряда авторитетных международных организаций, с другой стороны, это послужит хорошим подспорьем для привлечения в республику туристов. Безусловно, город Ош станет достойным звания культурной столицы Тюркского мира в 2019 году, ведь у него есть опыт в организации проведения крупных международных мероприятий. Напомним, это первый случай объявления кыргызстанского города культурной столицы Тюркского мира – Ранее этот статус, кроме Туркестана, носили города Кастамону, Турция, Мары, Туркменистан, Щеки, Азербайджан и Казань, Татарстан. Следующей культурной столицей тюркского мира объявлен город Хива в Узбекистане. Тему продолжит Алена Смирнова. Эта сцена снова готова ко встрече гостей. Осталось совсем немного и 60 мощных прожекторов высветят главное пространство театра. Ужский драматический театр имени султана Ибраимова преображается по случаю объявления Аша культурной столицей Тюркского мира. Мы уже проверили все оборудование, все уже полностью готово к масштабным мероприятиям. Готовы к празднику и артисты, которые первыми встретят гостей. Уже 19 апреля они представят зрителям пьесу тюркского писателя «Куркут Ата». Ее совместными силами представят актеры из Аша и Бишкека. До 19 апреля мы уже представим новые спектакли, также в рамках мероприятия «Тюрксой». 21 апреля будут выступать также танцевальные коллективы. И в этот же вечер состоится гала-концерт. Лепту в праздничную программу «Тюрксой» внесут все 172 сотрудника Ожского драматического театра. Все сотрудники театра находятся в радостном ожидании и готовятся к празднику праздничной программе. Также Большой театральный фестиваль будет осенью. В нем примут участие порядка 20 стран. Культурные мероприятия будут идти на протяжении года. Они будут направлены, в частности, на увеличение туристической привлекательности Аша – одного из древнейших и интереснейших для туристов городов на юге Кыргызстана и в Центральной Азии.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 Подготовку мы начали еще в марте. К нам в верхний музей в пещере в горе Сулайманто приходят особенно много туристов. Ждем и готовимся достойно встретить всех. Сотрудники музея трудятся с утра и до позднего вечера. Надо успеть подготовиться. Если в прошлом году музей посетили более двух тысяч туристов, то в этом году ожидается в два раза больше. Первый поток уже к 20-м числам апреля.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 Сегодня в музейном комплексе хранятся тысячи редких исторических находок, многие из которых относятся к тем временам, когда ожь являлся центром великого шелкового пути. В целом в южной столице пройдут 25 мероприятий, 22 из них международного уровня. На центральном стадионе Аша полным ходом идет реконструкция. Совсем скоро его будет не узнать. Более 200 рабочих сегодня трудятся, не покладая рук. Уже заменили сиденья на трибунах для зрителей. Начиная со входа на стадион все будет обновлено: двери, лестницы, перила, ограждения и асфальт. Беговые дорожки также будут обновлены. Рабочие торопятся успеть в срок. Именно тут пройдут основные мероприятия Тюрксой. Для почетных гостей уже соорудили вип-зал. Всего ожидается 12 тысяч человек, как иностранных, так и кыргызстанцев. Подготовка к праздничным мероприятиям вовсю идет и в культурно-этнографическом центре Алымбек-Датка, у подножья сулай мам -горы, а также на центральной площади Южной столицы, где также пройдет значительная часть праздничной программы. Подготовка к мероприятиям Тюрксой идет очень активно. Ведутся работы по озеленению, в порядок приводят кафе, рестораны и гостиницы, все, что связано со сферой обслуживания. Также горожане, которые живут на центральных улицах, должны привести свои балконы в порядок. Первых гостей в рамках мероприятия «Тюрксой» ОШ встретит уже через несколько недель. Официальное открытие праздничной программы стартует 20 апреля. Алена Смирнова с Уларкой Назаров. ЛТР. Итоги недели. На очереди наша постоянная рубрика «Герои среди нас». Наш сегодняшний герой – 29-летний молодой предприниматель, основатель компании по производству натуральных соков Достану Муралиев, который включен в список самых перспективных предпринимателей Азии до 30 лет по версии Forbes Азия. 30 до 30, так называется ежегодный рейтинг журнала Forbes. В этом году в список впервые попал представитель Кыргызстана. пришла в январе 2013 года, довольно-таки банально, я был в гостях у родственников и была продукция аналогичная, импортная из Европы. Попробовав ее, мне она очень понравилась и я потом ночами не мог спать, только и думал об этом, а как можно это осуществить у нас в республике. И довольно оперативно в марте 2013 года была зарегистрирована компания. В августе того же года мы уже начали производство, то есть было приобретено новое оборудование австрийское. И вот с тех пор, то есть уже 6 лет нашей компании, за эти прошедшие 6 лет было много сделано нашей командой, мы увеличили ассортимент, мы вышли на новые рынки сбыта, такие как Казахстан, Россия. Был опыт поставок в Европейский союз, был опыт поставок в Монголию. В этом году у нас стоит амбициозная задача выйти на, так скажем, количественный и качественный уровень по поставкам в Китайскую Народную Республику. Вот. Наша компания, она отличается тем, что у нас продукция натуральная, прямого отжима, нет никаких добавок. Сохраняются в наших соках максимально все полезные свойства. И вся наша продукция соответствует всем международным нормам и стандартам, такие как Хасп и СОП. Мы специализируемся только на соках. Мы считаем, что а, были идеи, были предложения заниматься а, производством, переработкой а, другой продукции, но мы считаем, что нужно быть лучшими а, в своей категории, поэтому мы полностью сфокусированы на производстве соков. А, за прошедший год мы произвели свыше миллиона литров. В этом году у нас стоит а, задача а, практически 7 а, увеличение объема. Вот, и Ежегодно мы растем, есть потребность, мы видим перспективу развития не только в нашей республике, но и на экспортных рынках. На самом деле это не только, так скажем, мое достижение лично, это достижение всей компании. Вот, была проведена очень большая работа и мы также с новыми силами планируем и дальше развивать нашу компанию. Я считаю, что это также очень большой плюс для нашей республики в целом с точки зрения инвестиционного климата. Войти в список Forbes никогда не, не являлась какой-то определенной целью, а задача у нас, могу не, не такой небольшой занавес открыть, в ближайшие месяцы у нас планируется открытие нового завода, вот этот завод будет оснащен, оснащен самым современным оборудованием, производительность его будет очень высокой, и не побоюсь этого сказать, это будет самый современный завод в пищевой отрасли в Кыргызстане. Вот. Но на этом мы не планируем останавливаться, мы планируем и дальше развивать проекты в, в производственной а, и в а, сфере переработки а, сельхозпродукции. В конце нашей программы мы, как всегда, предлагаем вашему вниманию подборку наиболее важных и интересных событий уходящей недели. Понедельник 1 апреля. Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с подписанием договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Премьер-министр провел совещание по дальнейшей разработке рудника Макмал золота. Глава правительства совершил рабочую поездку в Баткенскую область. Рабочая группа Джигург Кукинеша провела мониторинг социальных учреждений из Икатинского района Чуйской области. Стартовала неделя фильмов известного советского режиссера Дуарумбека Садырбаева. Вторник, 2 апреля. Президент Сорумбай Джимбека встретился с представителями общественных организаций, участвовавших в трагических событиях апреля 2010 года, а также с пострадавшими и родственниками погибших. Председатель Верховного суда Гульбара Калиева провела встречу с представителями средств массовой информации. В Кыргызстане отметили Международный день детской книги. Министерство образования и науки подвело итоги Республиканской олимпиады для школьников. Среда, 3 апреля. Глава государства обсудил меры и задачи по развитию цифровой трансформации в стране. Депутаты дюгор обсудили с кабинетом министров инцидент, произошедший на Кыргызско-Таджикской государственной границе в Баткенской области. Гострой презентовал работу нового централизованного «Единого окна». В БАШе полным ходом идет подготовка к мероприятиям Тюрксой. Четверг, 4 апреля. Депутаты Джогар-Кукинеша поддержали в третьем чтении внесение изменений в закон о гарантиях деятельности президента. Под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Баронова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке долгосрочной комплексной стратегии и плана регионального развития Сыкульской области. В Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Баилинова начала свою работу ежегодная выставка ярмарка вузов России «Бишкек-2019». В «Бишкеке» акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Пятница, 5 апреля. Президент Соромбай Джамбеков принял председателя государственной ипотечной компании Бахтебека Шамкеева. Глава государства подписал указ о проведении 10-й годовщины Народной апрельской революции. Состоялось очередное заседание правительства. В Алабукинском районе Джалабадской области открыли новые комплексы пограничных застав Коксерек и Аккургон. Музей изобразительных искусств Минигапара и Тиева состоялось открытие интерактивной выставки Джубекджалу. Суббота, 6 апреля. Президент поздравил с профессиональным праздником работников физкультуры и спорта. В канун девятилетия Народной апрельской революции сотрудники аппарата президента провели субботник в мемориальном комплексе Атабиит. Премьер-министр Мухаммед Калай Аблгазей встретился с родственниками погибших и пострадавшими в ходе Апрельской народной революции 2010 года. Пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе начали работу в штатном режиме. На этом наша программа подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам не терять хладнокровие, мужества и активности. Цените каждый день удачи и до встречи на канале ЛТР.